Добрый день, меня зовут Лев Алексеевский, и сегодня я хотел бы рассказать о том, как можно реализовать сортировку элементов в таблице или в списке в библиотеке Qt. Итак, у меня, как всегда, создано некое шаблонное приложение, на главной форме у меня пока ничего нету. Я хочу добавить две кнопки. Так, раз кнопка, два кнопка и два представления. Если кто не знает, что такое представление, то можете посмотреть видео, оно посвящено как раз шаблону программирования, модель представления и том, тому, как этот шаблон реализован э, в Qt, в Qt. Итак, я добавил два представления: одно отображает у нас элементы в виде списка, другое в виде таблицы. И две кнопки. Первая кнопка у меня будет называться button asc, то есть ascending, какой у нас. Как у нас может быть сортировка по возрастанию и по убыванию? Соответственно Ascending — это по возрастанию. Так напишем Ascending. И кнопка для сортировки по убыванию. Descending. Так, и назову также кнопку uh, Итак, давайте обратимся к абстрактному классу, базовому классу всех моделей, QueueAbstractItemModel. И если мы посмотрим в документации, то увидим, что тут, тут уже есть некий виртуальный метод sort с двумя параметрами. Это номер колонки и, соответственно, направление сортировки по VKR, по возрастанию или по убыванию. А Конкретнее мы увидим, что вот в этом абстрактном базовом классе э, никакой реализации нет. То есть, просто по, по сути, этот, этом, э, этот метод пустой. Его не обязательно переопределять, но э, он ничего и не делает. Хорошо. Но на самом деле в, в Qt есть множество уже реализованных библиотечных классов моделей, у которых этот метод реализован. Ну Давайте посмотрим, как это работает с одним из, та, э, из таких классов. Да? Вот есть класс, который называется QStandardItemModel. Я подключу сразу же класс элемента, потому что мы будем создавать элементы для этой модели. И я иду в конструктор главной формы и здесь могу создать объект модели. QStandard ItemModel Называю объект Model New QStandard В качестве родителей указываю саму форму, чтобы модель уничтожилась уничтожение объекта главной формы и дальше я должен указать этим вот самым представлением списочному представлению указать модель я указываю вот наш этот созданный объект в качестве модели и для табличной табличного представления тоже указываю модель и давайте сразу же реализуем э, слоты нажатия на, на кнопки. Так, перейти к слоту. А, и для того, чтобы получить доступ к указателю на модель, я могу сделать так. Вызвать метод model у представления и получу собственно, указатель на модель. И здесь тогда вызову тот самый метод sort, ну, поскольку у меня будет одна колонка, давайте я пишу 0, а здесь ну, пусть будет ascending order, да, то есть по возрастанию. И вторая кнопка, слот, аналогичный, но здесь у нас направление сортировки sending Order. Так. так, все хорошо. Осталось добавить данные в эту модель. Делается это методом Set Item. Здесь мы указываем, мы указываем а, номер строки. Ну, можем, на самом деле, и номер строки и колонки, но поскольку у нас будет одна колонка, то давайте, значит, укажем номер строки и Собственно, а, объект элемента, да? То есть мы пишем, ну допустим, там 0. А дальше New -standard item И в конструкторе несколько конструкторов есть. Ну, в частности, тот, который принимает просто текст. То есть мы можем просто написать fff там, не знаю, sss. Дальше я копирую эту строчку, и здесь у меня будет просто fff, допустим, здесь у меня будет просто sss, здесь у меня будет zzz, здесь у меня будет hhh. Так, ну и, соответственно, должен поменять индексы. Причем, смотрите, я могу пропустить, например, какой-то из индексов, тогда будет вот четвертый, ну, э, пятый элемент, да, потому что с нуля. Пятый элемент, он будет, который с индексом 4, он просто будет пустым. Итак, давайте запустим. Посмотрим, что. Модель отображается. Отлично. И действительно, вот видите, вот этот пятый элемент, он просто оказался пустым. Ничего страшного. Нажимаем на кнопку, и мы видим, сортировка сработала. Нажимаем другую кнопку, сортировка тоже сработала. Хорошо. А еще мы знаем, что в, часто в таблицах у нас есть возможность при нажатии на заголовок колонки, вот при нажатии на нее, будет осуществляться сортировка. Если мы нажмем еще раз, то сортировка, например, в обратную сторону. Ну вот, мы видим, это не происходит, но на самом деле проблема здесь не, не в модели. И не в том, что такой возможности вообще нет, а просто в том, что она отключена по умолчанию у представления табличного. Мы идем в свойства, находим Sorting Enable, свойства, и устанавливаем галочку, перезапускаем. И, и мы видим, появился вот этот треугольничек, и действительно сортировка стала работать и по по нажатию на заголовок колонки. Ну, Таким образом тоже. А, что ж, с библиотечными классами понятно, где это все уже реализовано. А что если мы хотим создать со свой собственный класс модели, и в нем реализуют сортировку. Ну давайте сначала создадим новый класс. Класс Для простоты я его назову uh, intList Model. То есть это будет списочная модель для отображения целых чисел. Вследовательно, а она будет от QABSTRACTLISTMODEL. Вроде не опечатался. Хорошо. И нам, конечно, понадобится реализовать парочку методов, но всего лишь парочку действительно это удобно сделать нажать правой кнопкой мыши и в меню рефакторинг выбрать вставить виртуальные методы базовых классов к своему стаду я только недавно обнаружил эту функцию в QtCreatory Ну, она действительно очень удобная мы здесь сразу видим все эти виртуальные методы которые можно переопределить и давайте выберем Ну, для отображения нам нужен только метод data и row count. И третьим методом будет собственно метод sort, в котором будет реализована наша сортировка. Итак, я нажимаю и мы видим уже появились э, заготовки для этих вот вир переопределения виртуальных методов, ну, что очень удобно. Итак, в основе нашего, нашей модели я здесь буду очень быстро, потому что в принципе это уже Uh, был рассмотрен в другом видео. Ну, повторение мать учения, да. Итак, в основе нашей модели лежит список uh, целых чисел, Только, конечно, удобно использовать контейнерный класс coolList и назовем uh, член класса items с нашими данными. И тогда в методе rowCount, который должен возвращать количество элементов, мы просто вызываем itemsCount, метод uh, методе data чуть посложнее, потому что мы должны проверить на индекс, на валидность, isValid, и если он не валидный, то мы возвращаем пустой q вариант И здесь нас интересует роль, а, называется называется role, кто заведует, собственно, значением, которое будет отображено в ячейке. А, и, опять-таки, в остальных случаях мы будем возвращать q вариант вот такой вот пустой. А для роли display role мы будем возвращать items add. И из индекса мы берем номер строки. То есть номер элемента. Собственно, и все. Единственное, я не хочу здесь создавать методы для заполнения нашей модели, поэтому мы создадим данные прям в конструкты Items. Здесь все очень удобно. Ну, допустим, здесь 435, 34, 22, 780... 789, да. Хорошо. Итак, теперь мы должны в конструктор и заменить одну модель на другую. Эту я комментирую. Библиотечную, а здесь нам надо будет подключить э, наш класс, класс модели int list и создать объект от класса int list new int list все как обычно заполнять данными не надо Собственно, можно запускать давайте проверим что модель работает что данные отображаются и действительно данные отображаются сортировка естественно не работает поскольку метод sort мы их все еще не переопределили Но уже все готово для того чтобы проверять его работы. Итак, идем в класс, в реализацию класса intListModel и определяем метод sort. Ну, здесь у нас сортировка, опять-таки в зависимости от порядка направления сортировки order. Если сортировка у нас по возрастанию, ascending order. Одна ситуация. Если у нас по убыванию, то другая ситуация. И здесь что нам нужно сделать? Нам нужен вот этот вот, этот вот контейнерный э, класс, да, у нас кулист. И э, объект этого класса с элементами. Нам нужно отсортировать элементы этого списка. Ну, для этого удобно воспользоваться шаблонным э, методом библиотеки STL собственно, который называется sort. И здесь мы передаем э, итератор, указывающий на первый элемент. Соответственно, items э, begin. Э, Опять-таки итератор, указывающий на э, последний элемент end. И функцию сравнения. Ну, мы можем свою функцию определить, но можем воспользоваться, опять-таки, шаблонной, который называется «less». Указываем функцию сравнения. И в случае, если у нас по убыванию сортировка, то мы достаточно заменить просто функцию сравнения на противоположную, которая называется «greater». Все, запускаем, смотрим. Итак, я нажимаю. Вроде бы ничего не поменялось, но смотрите, я перетаскиваю. Она становится над виджетом представления списочного. И мы видим, что сортировка на самом деле сработала. Но только результаты ее не отобразились в представлении. То есть, вот здесь. Смотрите, у нас такая ситуация. Вроде как ничего не поменялось, но когда я начинаю а, наводить мыши и выделять элементы, то уже отображаются отсортированные а, значения. То есть, вот мы видим. В принципе, все работает. Но не отображается нашими представлениями. А, собственно, откуда представление должно знать о том, что мы а, что-то изменить в модели. Для этого. А, у базового класса модели есть реализованы следующие сигналы. Мы испускаем сигнал, используя ключевое слово Emit, испустить. И, спустить. и э, первый сигнал, так в Qt довольно часто делается пар парные сигналы, то есть один сигнал перед совершением каких-то действий и один после. И данные говорят, что э, внешний вид модели вот-вот изменится. Да, а, вот, а второй. Уже после того, как мы завершили изменения, э, layout. Внешний вид поменялся. И здесь мы можем передать, собственно, э, какие элементы, список элементов. Но мы ничего не передаем. Это значит, что. Необходимо обновить значение во всей модели. Что, в общем, разумно в случае сортировки, да? Итак, давайте перезапустим. Приложение. И теперь мы видим, что сортировка применяется, отображается сразу же. После вызова метода sort. Uh, на сегодня это все. В следующем видео мы рассмотрим uh, другие возможности, uh, поскольку, ну, как мы видим, да, во-первых, uh, здесь очень простой пример, потому что только одна колонка у нас uh, uh, в основе модели лежит простой uh, контейнерный класс, да, мы все легко можем отсортировать, а что если у нас уже все-таки несколько колонок, а еще не дай бог у нас... Uh, еще какая-то древовидная структура. В общем, это становится достаточно сложно. Однако есть возможности Qt, о которых я расскажу в следующем видео, с которыми очень удобно работать, которые тоже позволяют осуществлять сортировку элементов в моделях. А на сегодня все. Спасибо. До свидания.